При подаче питания на терморегулятор на дисплее отобразится текущая температура датчика. Для того, чтобы установить желаемую температуру, надо кратковременно нажать на кнопку SET. На дисплее F1. Еще раз кратковременно нажимаем на кнопку SET. На дисплее появились цифры. Это показана температура, при которой терморегулятор отключит нагрузку. Для удобства объяснения буду называть ее температурой выключения. Для увеличения температуры надо нажать на кнопку плюс. Для уменьшения температуры надо нажать на кнопку минус. Установим температуру 25 градусов. И кратковременным нажатием на кнопку ENT зафиксируем выбранное значение или же не нажимаем ни на какие кнопки в течение 15 секунд на дисплее отобразится текущая температура датчика это значит, что терморегулятор запомнил установленную температуру переходим в настройку F2 нажимаем на кнопку SEP на дисплее F1 Нажимаем на кнопку «плюс» на дисплее F2. Еще раз нажимаем на кнопку «сет». И мы зашли в настройку, как терморегулятор будет работать. В режиме нагрева или в режиме охлаждения. Если на дисплее «h», это режим нагрева. Если нам надо перейти в режим охлаждения, надо кратковременно нажать на кнопку «плюс» или «минус». Это «с». Выбираем Режим нагрева и фиксируем кнопкой ENT. Настройка F3. Это гистерезис. Гистерезис это разница между температурой включения и выключения. Нажимаем на кнопку SET. На дисплее F1. Два раза нажимаем на кнопку плюс На дисплее F3. Нажимаем на кнопку SET. Появились цифры. Это гистерезис. Его можно установить от 1 градуса до 100 градусов Цельсия. С шагом 1 градус. При помощи кнопки плюс мы увеличиваем значение гистерезиса. Нажимая на кнопку минус мы уменьшаем значение гистерезиса. Выбираем 5 градусов. Сейчас на конкретных примерах покажу, как работает режим охлаждения и режим нагрева. Была установлена желаемая температура 25 градусов, гистерезис 5 градусов и был выбран режим нагрева. При этих настройках, если температура опустится до 20 градусов и ниже, терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент.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 все настройки сохранятся в энергонезависимой памяти. И при подключении питания повторная настройка не нужна. Если повысить или понизить температуру срабатывания, повысим, например, на 2 градуса. Получилось 27 градусов. Гестерезис не поменяет своего значения. И при этих настройках терморегулятор подаст питание на нагревательный элемент при достижении 22 градусов. И отключит питание при достижении 27 градусов. Теперь рассмотрим режим охлаждения. Настройки. Температура выключения 27 градусов, гистерезис 5 градусов и был выбран режим охлаждения. При этих настройках при достижении температуры 27 плюс 5, 32 градусов, терморегулятор включит охладительный механизм и будет работать, пока температура не опустится до 27 градусов. При достижении 27 градусов терморегулятор обесточит охладительный механизм и не включит последний, пока температура не поднимется до 32 градусов. И так будет работать, пока не поменять настройки или не отключить питание. Настройка F4. Это калибровка датчика температуры. По умолчанию 0 градусов. Ее можно откорректировать от минус 10 до плюс 10 с шагом 0,1 градус. Настройка F5. Эта настройка позволяет установить температуру, при достижении которой терморегулятор подаст звуковой сигнал. И если контакты выходного реле были замкнуты, то они разомкнутся и отключат нагрузку. По умолчанию настройка F5 выключена. Настройку можно установить от минус 45 до 999 градусов Цельсия. С шагом 1 градус. Для того, чтобы войти в настройку F5, надо нажать на кнопку Set. Нажимаем на минус. Нажимаем еще раз на set. На дисплее off, то есть выключено. Нажимаем на любую кнопку или плюс или минус. On. Еще раз нажимаем на set. На экране появились цифры. Кнопками плюс или минус мы можем выбрать любое значение. Выберем 33 градуса. Теперь при достижении температуры 33 градуса и выше. Цифры на дисплее начнут мигать и вы услышите звуковой сигнал. Который прекратится как только температура опустится ниже заданной. И если терморегулятор работал в режиме охлаждения, как у нас, то при этих настройках, кроме звукового сигнала, еще отключится охладительный механизм. Также следует помнить, что в терморегуляторе отсутствует задержка на включение реле при колебаниях температуры. И по моему мнению, данный терморегулятор для, для охладительных механизмов не самый лучший вариант. Выключить терморегулятор можно нажатием и удержанием на кнопку ЕНТ. Включить терморегулятор можно аналогичным способом.